Добрый день, уважаемые подписчики и зрители канала. Я Игорь Черноусов и очередной ролик из серии «Просто в социальных сетях». Я вам сегодня расскажу о замечательном, просто великолепном сервисе, продвижения в социальных сетях, о сервисе «Проспера». «Проспера» – это букс. У меня был период, когда я очень активно работал на буксах Я работал в качестве рекламодателя на колоссальном количестве буксов, размещал задания, тестировал эти буксы, искал лучший букс для себя. Испробовал очень много. И вот только сейчас я могу сказать, что да, вот такой вот букс я нашел. Я не буду проводить сравнение проспера со множеством других буксов, в которых я работал. Сравню только с одним буксом, который, наверное, известен всем это корифей буксологии вот хороший сайт Качественный, давно работающий, это букс SEO Sprint. У меня с этим буксом сложное скажем так, отношения. Вот что мне не нравится в SEO Sprint почему я все-таки от него отошел практически полностью и перешел на Prosper. Первое, что он не устраивает, это, конечно, очень длительная модерация заданий. Ну, колоссально. То есть приходится ждать по полдня, пока администрация его проверит и чаще всего даст какие-нибудь руководящие указания. Второе, что меня вот очень не устраивает на SEO Спринте, это крайне медленно выполняются задания возможно я не знаю какую-то там магическую кнопку на seo sprint вот честно хочу сказать возможно я не приглашаю в seo sprint рефералов у меня там очень низкий уровень я там рабочим хотя очень достаточно долго этим буксом пользуюсь вот но чтобы я не делал со своими заданиями там не поднимал их в списке не варьировал ценой там ставил больше чем у других там такую же как у других но максимум что я получал это 2-3 выполнения заданий в день это крайне мало и еще один момент который меня абсолютно не устраивает на seos это недобросовестное выполнение заданий вот очень много людей на seос которые пытаются как-то там схитрить скажем так значит что же нам предлагает проспера Ваше задание начинает выполняться сразу же, то есть нет никакой модерации. Это очень эффективно и те, кто занимается, например, YouTube продвижением, прекрасно знают о магических двух часах и о магических первых сутках. То есть именно в эти часы вы должны получить активность на своем ролике они а через шесть там 8 часов, как вам это сделают на SEO Sprint. Так, второе. Задание выполняют очень эффективно, очень быстро. Вот посмотрите, вот яркий такой пример. Вчера вечером я разместил задание, посев в социальных сетях. И вот уже сколько это задание за ночь людей сделали. Вот видите, две странички с выполненными заданиями. Нет, вру, даже три странички. То есть очень быстро выполняются задания. Если бы я этот ролик записывал не в 7 часов утра, а вечером я бы разместил вам задание, вы бы увидели в реальном времени, как его сразу же практически начинают выполнять. Вот почему это происходит на Проспера, почему такого нет на Sprint, вот честно говоря, ну, не могу вам ввести. И третий момент, который меня тоже очень порадовал на Проспера, это... Качество выполнения заданий. Вот я, естественно, все эти задания никогда не проверяю, то есть делаю какую-то выборку, но чтобы кто-то там тебя пытался явно обмануть, ну вот с таким я не встречал. То есть 90% заданий выполняются честно. Есть процент некачественных выполнений, но это люди, ну, ошиблись. Ну, человеческий фактор что-то поделал. Вот. И еще один момент, который мне очень нравится на проспера это удобный интерфейс, ну, во всяком случае, для рекламодателя, да. Очень быстро и просто вы создаете и размещаете свое задание. Вот только благодаря вот этим четырем пунктам, вот я сейчас уже не метаюсь ни по каким другим буксам, работаю только вот с буксом проспер. Значит, как начать работу с этим буксом? Ну, во-первых, нужно перейти по ссылке, которую я разместил в описании данного видео на этот сайт. Ссылка, скорее всего, будет партнерская. Я этим буксом пользуюсь и однозначно буду пользоваться. Поэтому, если у вас какие-то вопросы возникнут, и вы являетесь моим рефералом, пожалуйста, пишите мне, я вам однозначно помогу, расскажу, поделюсь всем опытом. Если нужны будут какие-то бонусы или поддержка в плане YouTube продвижения пожалуйста пишите своим рефералом я помогаю всегда Значит, прошли по ссылке выполнили абсолютно несложную регистрацию я даже не хочу на это тратить время далее если вы планируете а я рассказываю именно с точки зрения рекламодателя если вы хотите работать на этом буксе как рекламодатель первое, что вам нужно сделать это пополнить счет можно это сделать разными способами там из кабинета можно по-простому вот щелкнуть на рекламу в социальных сетях да и Первое, что у вас появится, это количество денег на вашем счету. И, естественно, кнопочка «Пополнить». Нажали на «Пополнить», выбрали удобный для вас вариант пополнения счета вот, и пополнили свой счет. Значит, когда у вас появились денежки на счету, вы можете спокойненько размещать задание. Вот посмотрите, как это э, легко и просто делается. Я покажу, как я размещаю задание для, естественно, любимого YouTube. Покажу. Первый самый простой вариант это размещение задания по шаблону. Вот выбираете YouTube. Вот это уже шаблоны готовых заданий. То есть что вам нужно сделать? Ну там подписчиков себе подогнать, э, лайки, вот экспорт в социальных сетях. Вот это задание я практически всегда даю. Можно заказать комментарии, там даже дизлайки можно заказать. Вот и экспорт в социальные сети с э, модератором. Значит, я покажу. Простое, наиболее эффективное задание – это посев в социальные сети. Это вот то, что делают люди, делясь вашим роликом в своих социальных сетях. значит Нажимаю на экспорт социальной социальные сети. Что вам требуется? Требуется только одно – разместить вот сюда ссылку на ваше видео. Я сейчас это сделаю. Вот я зашел на сайт, которому я сейчас активно помогаю языковой центр полиглот. Вот возьму сейчас последнее видео из загруженных на канал правой кнопочкой копировать ссылку. Ссылка есть и размещаю эту ссылочку вот сюда. Удаляю буковку S. Все, что вам осталось сделать, это указать, сколько вам требуется размещение. Ну, например, я закажу там 60 8 размещений в социальной сети. То есть 68 человек просто-напросто поделятся этим роликом в своих социальных сетях. Цену вообще не меняю, вот как вот он мне предлагает, 50 копеек. Пожалуйста. Все, нажимаю кнопочку купить. Вот для того, чтобы подобное задание разместить на SEO Sprint, во-первых, должны много и мудно что-то писать. вот Плюс потом еще это все модерироваться должно. да А здесь вот ссылка, количество размещений и. Нажимаю на кнопочку купить. Все, задание сразу же начинается выполняться. Вот сейчас пока нет выполненных заданий. Еще раз повторюсь, если бы этот ролик я снимал вечером, я бы обновил страничку, и там через несколько минут уже бы появились первые люди, которые начинают выполнять это задание. Как проверить э, выполненное задание? Вот в, в разделе Разместить задание, видите, у вас выбрано действие задания, то есть те задания, которые у вас есть. Вот вы можете открыть этот раскрывающийся списочек и посмотреть, какие задания у вас созданы. Вот у меня сейчас пять заданий. Вот это вот выполнение этого задания. Теперь посмотрите, как э, людям, скажем так, заплатить деньги, подтвердить. Конечно, вы можете проверить, то есть как ваше задание выполнили. Вот нажимайте на ссылочку Сделано. А, Во-первых, вот здесь вот само задание, что нужно было сделать, экспортировать в ролике, ну чтобы вы сами не забывали, что вы проверяете. Да? А вот отчет исполнителя, то есть это ссылка на поделиться. Вот, пожалуйста, человек поделился моим роликом. За что ему большое человеческое спасибо. Что вы можете сделать? Вы можете сразу же отсюда подтвердить оплату. Вот если по каким-то причинам вы считаете, что это задание нужно доработать, ну нажимайте на доработку. Я это практически никогда не делал. Можно, конечно, проверять все задания и оплачивать их из открывающегося окошко. но я.. Проверяю выборочно и потом всем людям, которые мне помогли. Вот так вот нажимаю на выделить все. Все чекбоксы выделяются. И нажимаю подтвердить оплату выбрана Все. Вот 20 исполнителей получили оплату за свой честный труд. За что большое вам человеческое спасибо. Ну вот на следующей страничке еще одно задание проверю. Нажму на сделано. Ссылочка, да? Посмотрю, что тут. Куда поделились. Вот поделились в Google. А, вот, видите, человек честно поделился. То есть, если хотите, можете сразу же этого человечка себе там в круги добавить. Опять же, вот можете ему оплатить лично. Но я оплачиваю всем сразу. То есть выделяю сразу все задания на этой страничке и нажимаю подтвердить оплату выбранную. И так далее. Значит, вот таким вот образом вы можете размещать задания по шаблону. Еще раз говорю. То есть выбираете социальную сеть в которой хотите двигаться. И вот уже шаблоны для готовых стандартных заданий. Если вы хотите разместить какое-то необычное задание, интересно, ну как вот в SEO -спринте, да, когда вы сами прописываете, что должны сделать люди. Значит, выбираем разместить задание, выбираем новое задание, вот выбирайте ту соцсеть, в которой вы хотите это задание, чтобы люди вам выполняли. И просто-напросто, точно так же, как в том же самом SEO Sprint, пишите текст задания и что должно быть в отчете. Вот такие задания я тут не размещаю, потому что мне от этого букса требуется только одно. Посев и я очень часто заказываю ретвиты, то есть задания для социальной сети Twitter. В твиттере очень хорошо. В твиттере очень хорошо индексируются ссылки, поэтому если вы хотите быстро и качественные ссылки на свой ролик, вот сделайте твит себе в твиттер, да, ну сделайте это качественно, как учили, там подправьте их хэштеги. И потом через тот же самый Проспера закажите ретвиты для своего твита. Замечательно работает, очень эффективно работает. Вот с этого действия я как раз и начинал пользоваться проспера, то есть заказа ретвиттер. Вот такой вот замечательный сервис не могу, конечно, не сказать про возможность зарабатывания денег в этом сервисе. То есть, если вы хотите в этом деньги в этом сервисе и что-то еще и подзаработать, то есть начать не размещать, а выполнять задания. Все, что вам требуется, это нажать на кнопочку выполнить задание. Первый раз вам придется привязать э, свою платежную систему, то есть предлагает привязать в обмане куда будут денежки выводиться. Вам необходимо подключить свои аккаунты в социальных сетях. но ну, вы увидите сообщения от сервиса вот когда вы это сделали все пожалуйста можете начинать выполнять это задание текст задания и вперед большое спасибо всем кто досмотрел данный ролик до конца уверен что сервис проспера позволит вам продвинуться в социальных сетях если вы хотите получать от меня еженедельно хороший качественный подарок ссылочка в описании видео на страничку подписки и в первом письме вы получите программу рассылки по скайпу RoboSender абсолютно бесплатно. И каждую неделю вам будет приходить топовый инфо инфопродукт, который мы обсуждаем на вебинарах по четвергам. Ну, естественно, будет приходить и приглашение на вебинар. Если у вас есть время и желание, приходите, послушайте в живом эфире, что я и другие участники вебинара думают об этом инфопродукте. Большое спасибо еще раз. Всем удачи. Если возникли вопросы, пишите их в комментариях.